Приветствую. В этом видео я хочу поговорить про секрет, секретную вещь, которую мало кто рассказывает. Обычно вот говорят про ремаркетинг. Такое понятие ремаркетинг – это когда подаются объявления при помощи специальных скриптов, которые внедряются на ваш сайт или на продающей странице. И потом люди, которые уже один раз посещали ваш сайт, например, не закончили покупку, им показывается реклама. Это один вариант, который действительно повышает продажи. Но есть еще и вторая фишка, когда вы внедряете специальные скрипты не просто контекстной рекламы, а в социальных медиа, например, ВКонтакте, в Фейсбуке, есть специальные тоже виды рекламы, но там можно подавать множество таргетированной рекламы, когда вы можете опять же на сайте поставить скрипт, который будет показывать фиксировать всех посетителей вашего сайта, то есть вы из разных источников их туда привели. То, что, например, им было интересно, поисковая оптимизация или, или из другой контекстной рекламы, с каких-то дешевых источников трактика. А они захватываются, и им показывается реклама. Потом в ВКонтакте в тех тематических группах. То есть не когда вы просто подаете ВКонтакте или в Фейсбуке, она очень дорого получается, а в этом варианте она получается существенно дешевле, потому что, получается, люди уже заинтересованы, и вы узко специализировано на них подаете рекламу. Но есть еще более продвинутая фишка, когда вы собираете базу ваших клиентов, то есть вы можете таргетироваться на тех, кто посещал ваш сайт, а можете таргетироваться на тех, кто уже что-то покупал, то есть вы продаете какой-то дешевый продукт, люди уже вас знают. И у вас есть контактная информация, опять же, может быть скрипт на сайте, который фиксирует, что они проходили процедуру покупки, то есть на определенную страницу. Либо же вы можете вводить e-mail или телефон. То есть тогда вы четко-четко на этих людей подаете рекламу. Это получается существенно, то есть за копейки. Реально, если вот в среднем, например, рублей 50 стоит реально клик на смотря какая предметная область клик может быть очень сильно дорогой а тут он падает на порядке то есть он может стоить 2 рубля, 3 рубля это очень выгодная технология используйте эти техники и удачных вам продаж внизу есть формочка для подписки на рассылку введите ваше имя и email и я буду присылать вам множество полезных материалов по продажам по интернет продажам Удачи вам!